Дождались изумрудно-яздых дней На темно-сером фоне мы с радовыми дней Откуда вы здесь? Здесь вас никто не звал Пора звонить, звонить тебя ты эта сила у которой нет конца, Так нахрен да мудро ну, жить было так молодца. Что мы не скот, и нам не нужен господин. Тогда у каждого своя неправда, как все равно один. И я буду петь, как пламя, плачет на ветру. Я писал тебя с сердцем я, сердцем и сотру. Я не ходок, только пустых голодных троп,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 Подель большой-большой секрет Продано и завтра, и вчера При дороге в общем нет Остались брачные игры В вечной мерзлоте Ассортимент святых И все они не те Остались в крест заносят по плечам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 Отказываюсь быть в сером вашей стене, отказываюсь быть группом вашей войне, отказываюсь маршировать в вашем строю. Идите нахер, а я еще спою я.